Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас 14 декабря 2021 года, время 19.05, мы начинаем наш разговор о матричных проектах компании Века, а в частности о проекте, о проекте Golden Ration. Это сейчас очень динамично развивающийся проект, очень много в последнее время делений я наблюдаю в чате что те кто давно не был заходят и удивляются как так они по месяцу не могут зайти в кабинеты в свои а так получается что у нас мы переходим из одного в в другое то есть в разных гильдиях по-разному и промежутки в которых люди могут зайти в кабинет и откупить они очень небольшие стали ну и вот это началось, наверное, самый бурный рост у нас начался с сентября месяца. Многие, ну некоторые гильдии поделились, успели поделиться один раз, некоторые два, некоторые три, некоторые и четыре за это время. То есть постоянно у нас идут остановки сайта на деление ну, за это время люди конечно устают ждать немножко пока закончится но могу сказать я предваряю ваши вопросы почему так почему не так я вам просто чуть-чуть кратенько расскажу о том что у нас делается ну для того чтобы вопросы снять значит ну во первых были у нас в начале вопроса о том, что да, действительно, сайт очень долго работает. Допустим, когда начинает делиться гильдия старт, и все, все сидели, ну, те, кто получает, зарабатывает там, они, конечно, не расстраивались особо, я думаю. Вот. Но те, кто хочет откупить других гильдиях ячейки, они очень расстраивались у нас, потому что сайт закрывается надолго. Мы постоянно контактируем с руководством с программистами ну, у нас постоянно тесный контакт в личке вот и пытаемся что-то делать чтобы ускорить процессы я думаю что в последнее время вы заметили что сначала был сайт как-то однажды закрыт на оптимизацию за это время был почищен ну, накопившийся информационный мусор, будем говорить, тот, который не используется в основном. И, допустим, из 17 миллионов там запросов или чего там, я, честно говоря, в тонкости сильно не вникаю, потому что это не моя задача. Вот. Э, то есть из 17 миллионов осталось всего там 3 миллиона э, или транзакций, или чего-то там, которые накопились. Да? сразу это не было заметно оно не так сильно было заметно на движении чуть-чуть ускорился процесс но многие обратили внимание говорили, что вот еще замедлилось, нет, замедления там не было я следил по процессам просто, наверное все кажущиеся замедления связаны с тем, что все больше и больше матриц делится, участвует в делении да? то есть сами, как говорят, юбки, они расширяются в любой гильдии. Все гильдии проходят один и тот же путь, одни и те же числа до деления у них получается в X2. Вот. И со временем каждая из гильдий придет к тому, чего достигли те, которые уже впереди. Вот. Это не обязательно. Значит, начали смотреть дальше. Во время деления заметили, что очень здорово ну, в старте, например, было затормозился процесс. Очень здорово. Начали искать в чем дело. Нашли. Нашли, где информация, будем говорить, о горло, и она не хотела проходить. Как, как, это вот по-моему по в последнем делении было. Значит, когда обнаружили это и устранили проблему, значительно увеличилась скорость движения в матрице. Особенно, я могу сказать, что особенно это важно в тех гильдиях, особенно заметно, в тех гильдиях, которые далеко достаточно продвинулись. Потому что ну, большой объем информации перерабатывается одновременно. И порой очень сложно заметить, где э, происходят вот эти вот э, ну, какие-то нюансы, э, которые тормозят процессы. Э, так вот, э, после э, деления вот в старте мы обратили внимание на что ну и вы все наверное обратили внимание что после вот устранения вот этой вот проблемы вроде бы казалось маленькой но скорость ячеек перехода ячеек значительно повысилась из там, между между матрицами и даже из общей очереди почему я могу сказать точно потому что наблюдал ну, за той гильдией которой я тоже параллельно который я являюсь руководителем по старту, я могу сказать, что если раньше было у нас получалось примерно 120 тысяч ячеек в сутки переходило из общей очереди в значит в матрице и там очень большой задор затор был, то есть сегодня, например вот это заметно несмотря на то, что было одновременное деление Фибоначчи, которого кстати почти многие не заметили так быстро поделилась гильдия вот но еще, помимо всего прочего за сутки прошло примерно полмиллиона даже больше, наверное, чем полмиллиона ячеек из общей очереди в матрице и очередь начала там рассасываться на вход, это уже здорово, но это еще не все. Есть еще моменты, которые нужно будет устранить в ближайшее время. Это то, что мы можем делать без значительных вливаний каких-то, без значительных изменений. Вот. И, может быть, через пару дней, на ненадолго, на пару часов, может быть, мы остановим сайт для того, чтобы, ну, когда будут готовы вот эти вот подготовленные программы, элементы программы для изменений, там тоже можно будет тогда, наверное, улучшить процесс входа в, значит, ну, для просмотра уровней там X2, X3, X5, потому что многие не могут войти. Я сам с трудом, буквально по часу приходится сидеть, чтобы вам дать информацию, чтобы зайти в свой кабинет, потому что у меня очень много ячеек. Но что я обнаружил? когда я зашел в другой кабинет, с того же компьютера, ничего не меняя, с того же браузера, в другой кабинет своего партнера, где немного ячеек, будем говорить так, совсем немного, то я легко вошел на любой значит, уровень, в любой гильдии. Ну, может быть, где-то с чуть большей задержкой, где-то с меньшей, но легко, без проблем. Это значит, что там, где много ячеек, много-много сразу процессов при входе идет и если компьютер недостаточно мощный, а у нас как в большинстве компьютеры недостаточно мощные у большинства, вот, то программа видимо отрабатывает очень долго и зависает процесс входа, а система видит, что процесс завис и она автоматически сбрасывает на ошибку 504. Вот значит потом приходится повторно несколько раз входить и когда наверное в кэше накопиться вот эта информация о переходах разных тогда уже можно как-то войти вот ну, мы с этим будем бороться что дальше в перспективе ну продумывается вариант конечно допустим отделение гильдии ну, гильдии тех которые далеко очень продвинулись э, на отдельный сайт ну во первых это большая работа это сложности связанные с э, тем что из э, всех гильдий идут у нас клоны к фибоначчи сложность вот этой взаимосвязи э, состыковки поэтому быстро это не будет это раз второе вся все программисты в основном заняты сейчас блокчейн 20 и, и искандера ну, практически даже для меня нет для на связи вот я и не беспокою без надобности поэтому это опять же связано с какими-то финансовыми приличными видимо затратами вот ну надеюсь что в ближней перспективе, не в самой ближайшей, но в ближней перспективе, может быть, мы будем постараемся этот вопрос решить. Вот, это то, что касается нашей вот буквально текущей работы. То есть, если вы думаете, что никто ничего не делает, то ошибайтесь, делается все, что на данном этапе возможно. Реально. Теперь еще по новичкам очень многие пришли спрашивают, вот я купил когда-то ячейки, да, зашел, а тут пока никак не получил еще. Э -э ну почему? Потому что многие э -э наши те пригласители, ну у них цель была какая пригласить, получить реферальное, а дальше хоть рывание расти. Они объясняли людям, вы придете, купите вот сейчас ячейки, да, а потом все, вы ничего не делаете, не надо ничего делать, и, э -э соответственно, будете получать. Ну, ребята, матрица Фибоначи это такой инструмент, который требует коллективного действия, причем коллективное действие не тех, кто заранее закупился и потом ушел, а коллективное действие всех. Если я хочу продвинуть свои ячейки, значит, я должен помогать движению этому. И так все. То есть мы друг друга толкаем, мы взаимозавязаны. Те ячейки, которые я после вас покупаю, например, они толкают ваши же ячейки вперед, в том числе также и мои. Вот. Поэтому просто отсидеться, ну, получается так. Я смотрю, когда, например, ну, опять же, по отчетам, я вижу в старте просто это все, другие руководители других гильдий могут видеть отчеты в своих гильдиях они тоже видят что происходит как происходит откуп так вот когда у нас откуп там допустим в последнее время 100 130 150 тысяч это примерно 400 человек откупает за день чем кто-то одну ячейку кто-то 10 тысяч по-разному вот. значит но когда вот у нас откуп там 400 500 тысяч доходит за сутки я смотрю, получается, тысяча человек откупает. То есть понимаете разницу вдвое всего, ну в два с половиной раза увеличилось количество покупающих ячейки и, соответственно, более чем в два с половиной раза увеличился, соответственно, и откуп. То есть э, ждать, что ваши ячейки кто-то продвинет, ну не самое лучшее занятие. Сейчас есть возможность, пока низкие э, низкий курс века, допустим, побольше закупить ячеек, потому что это проект, которым, который на конторы искандер очень много своих сил потратил, который для него является его детищем реально, вот, который вынашивался долго-долгое время и который не требует участия самой компании, но ну, для там привлечение дополнительных средств. То есть, это мы сами двигаем сами себя. Вот. И поэтому он будет жить в любом случае долго. И если вы сейчас сидите, а потом, когда много будут очень получать, а так, такое уже есть, что многие получают, те, кто раньше начал, вот, много будут получать те, кто вот сейчас откупает ячейки, э значит, вы будете очень жалеть, что вовремя не купили. В разных гильдиях, я не говорю, что нужно как конкретно в одной гильдии и все. Нужно покупать в разных гильдиях, потому что когда гильдии делятся по очереди, вы получаете и там, и там, и там, и там. Это здорово. И потом те гильдии, которые сейчас мало продвинулись, они все равно в конце концов продвинутся. также же, как я говорю про гильдии на Райда. Сегодня, допустим, Райда мало, и Райда слабо двигается. Придет время, когда Райда начнет двигаться интенсивно. Потом будете жалеть, что упустили время. Вот, это то, что я хотел сказать. То есть, вся работа, все ваше движение в гильдиях, значит, зависит от нас самих, от нас с вами, не от конкретно от группы из там 20-100 или 200 человек, энтузиастов, от а всех вместе. Пускай по одной ячейке вы купили. Это тоже помощь. Это, то есть, каждый покупает по своей возможности. Делаете реинвесты, тоже здорово. Вот, но все мы вместе двигаемся к общему успеху в результате. Каждый в свое время, естественно. Так, а теперь я жду, чат, э, прошу разблокировать, и жду э, ваших вопросов. Задавайте, я, вы знаете, что я отвечаю, стараюсь отвечать на любые вопросы, в которых я компетентен. Там чат у нас заблокирован, по-моему, Илья. Так может получиться, что я уже на часть ваших вопросов ответил злободневных. Что-то никто ничего не пишет. А, ну вот чат чат разблокирован, пишите. Мы можем скинуться и помочь ускорение ячеек кто сколько может я полагаю это нормально так как наша компания всем и заинтересован в том чтобы она э, была процветала это наш бизнес на века да я сейчас с вами согласен вот но вопрос в любом случае не только в том что э, я я я думал уже на этот вопрос э, по, по этому вопросу да вот э, я просто пока еще ну во первых нужно подготовить базу это нужно переработать кое-какие программы да? значит дальше нужно подготовиться к этому запуску нужно просчитать сколько чего может стоить вот поэтому будем смотреть может быть сейчас пока ну вот искандеру был тоже запрос по этому поводу, что он думает, нужно узнать мнение всех, нужно проанализировать вообще все возможности, которые есть, и тогда уже принимать соответствующее решение. Так, я так понял, что если уровень матриц 233, то идет перестановка, если меньше, то деление. Так, сейчас, секундочку я, чтобы вопросы не убегали, а то они у меня немножко вверх побежали. Так как, а как тогда может быть, к примеру, перестановка и деление? Получается, если матрица в блоках заполняется, пойдет перестановка. Если нет, деления, К примеру, X3, перестановка и деление. А все очень просто. Это вопрос хороший, чисто технический вопрос. Смотрите, если у нас, например, в X3 остается, допустим, ну, тысяча ячеек до деления. А из x2 переходит, например, 50 тысяч. Значит, первая тысяча из 50 тысяч, значит, она участвует в первом, ну то есть заполняется все, все ячейки во всех матрицах и начинается деление, например, да. Деление закончилось или, например, перестановка. там. Если там был, значит, уровень 233, матрицы, то перестановка. При перестановке, как правило, до следующего деления обычно меньше ячеек получается, чем при делении. При делении обычно ну, половина матриц остается свободных, вернее 8,25 матриц остается свободных, не занятых. а Значит вот 12, там, 11, 75 примерно да, ячеек Получается занятых И это всегда так бывает А при перестановках Там немножко по-другому ячейки Ну, Во-первых, там увеличивается число блоков После перестановки уменьшается число матриц в каждом блоке И получается, что там после перестановки До следующего деления, например, может быть не, ну, например, матрицы заполнены на до 18 уровня, до 19 даже уровня. То есть останется совсем немного до следующего деления. И если, например, вам до следующего деления нужно в x3 всего, допустим, там 500 всего 30 тысяч ячеек, а у вас осталось 49 тысяч, то следующие вот эти переходящие из x 2 ячейки, они организуют следующее деление там, да, и еще останется на погашение, ну, того накопившегося количества ячеек до деления, которые образуются после этого деления уже. Вот. То есть... В x2 такого не бывает, а в x3, в x5 и следующих уровней все зависит от того, сколько ячеек переходит из предыдущего уровня в следующий. И могут быть несколько делений, по 4 деления даже, деления перест... 2 деления, 2 перестановки и так далее. А когда уже у нас мы дошли до уровня 233, то будет следующие 144 после перестановки, после деления 233. вот так все время будет колебаться. Так каждое следующее деление в старте все больше и больше было три миллиона сейчас следующее будет 9 и более миллионов нет сейчас э, 6 потом 5 э, 600 и там будет очень большое э, деление у нас по всем уровням движения потом там не помню потом будет больше а потом на каком-то там будет по-моему опять миллион ну то есть там по-разному получается оно все есть в принципе просчитано да будет увеличиваться число число матриц число ячеек до деления но опять же и число количество людей которые участвуют в этом все больше и больше и от все больше и больше я вам скажу если раньше было, например, всего 200 человек в чате, и, допустим, ну в чатах и откупали 200 человек, а откупали там 600 тысяч ячеек и смогли это сделать. То сейчас гораздо больше в чатах людей активных стало, которые откупают, очень много новичков откупают, откупают очень много, я вот вижу по 10 тысяч в день откупают новички, понимаете? Ну, и благо есть такие возможности для одних курс падение курса это плохо для других для новичков хорошо сейчас они могут э, достаточно большой задел себе на будущее сделать вот. но в любом случае я почему говорю вы покупайте в разных гильдиях не обязательно только в одной э, вот сегодня движется одна завтра другая послезавтра третья это важно понять вы постоянно будете тогда получать можно ли будет после некоторых дополнения в гильдии квест структурное своих рефералов? Ну, эту функцию отключили именно из-за перегруза. Я думаю, если, если доведут э, сайт до того состояния, когда ну, можно будет все быстро делать, тогда, наверное, можно будет. Пока, пока это затруднит очень здорово работу сайта, так же как и отчет, поскольку купленной э, там этих вот у нас вверху было сколько купленной чейк, сколько там чего. Так, скорость прохождения ячеек в Х2 более медленная, чем на следующих уровнях? Нет, скорость прохождения одинаковая. То есть, каждая ячейка должна пройти где-то примерно 5 циклов. То есть, деление и перестановка. Деление и перестановка. Так? Обычно. Потом она переходит на следующий уровень. Точно так же и на других уровнях. Другое дело, что если большое движение в Х2, ну, вот один раз, например, деление дальше не переходило, потом в следующий раз накопилось, здесь большое количество ячеек накопилось, которые перейдут, и там уже за одно деление может в X3, например, пройти два деления и перестановка, это уже два движения, в X5 вообще 4 может быть, да, если до туда у вас дошло, то есть там может быть и какое-то ускорение, но если деление будет только в X2, они будет дальше в x3, то естественно, что в x5, в x8 там вообще никакого движения какое-то время не будет. Так что в любом случае базовая у нас x2, но с другой стороны, когда ячейки перешли из x2 в x3, вы уже практически порядка 80% своих вложений возвращаете. А следующие переход из x3 в x5 вы уже в три раза больше получаете, чем вложили. Уже хорошо. Что будет с ячейками в матрицах при будущем свопе? Они уменьшатся в количестве или? Вы знаете, я не могу ответить на вопрос по свопу, как он будет проходить, что там будет, вот. И прошлый своп, когда у нас было изменение, во-первых, у нас была другая монета, то есть у нас был токен ВТП, а перешли на монету уже версина, что там был обмен 150 50 и в самих матрицах было изменение, изменение было не в количестве ячеек, а в стоимости, вернее в той сумме, которая у вас, ну количество век, которое отображалось у вас на балансе, вот так вот, то есть уже в новых веках было отображение всего лишь если да это я ответил как мог извините вот своп это та вещь та вещь которая собственно говоря ну для меня например это загадка. я даже не думаю об этом реально хуже не будет в любом случае вот поэтому я думаю что нет нет необходимости переживать. Как при, при, при прошлом своде оказалось, ай-яй-яй, а на самом деле оказалось все, что даже интереснее, чем было все. Можете примерно сказать, какое количество век вкладывается ежедневно в золотое сечение. Ну, это очень просто, вы сами можете посмотреть. Значит, вы открываете статистику, сколько куплено за день в любой из гильдий. И делите на стоимость одной ячейки в гильдиях. И вы получите. Я могу сказать, что, например, ну, по, по гильдии, например, старт. Вот где я отчеты получаю. Значит, за вот эти вот сутки получилось, что вошли в матрицы где-то порядка полмиллиона ячеек, но откуп ну 290 тысяч. Если 290 тысяч умножить на стоимость, сейчас попробуем, умножить на 0,06, например, получается 17 тысяч 400 век, грубо говоря, да? Ну то есть я думаю, что тысяч под 40, наверное, может получаться, может меньше, может 30. Ну, в разных гильдиях по-разному. Может ли у гильдии появится такой момент, когда они встанут, вы, вы, откуп прекратится так, как 80% века Ирайда будет в Матрицах, или это абсурд? А не будет 80% века в Матрицах, потому что э, сколько заходит в Матрицы, столько и выходит. То есть там, будем говорить так, обменный фонд какой-то, ну, то есть, который постоянно задержится, он может там составлять, ну, допустим, 3-3,5 миллиона, например, да. И прирост этого фонда, ну, то есть, это не в веках, а в ячейках, Нет, это, наверное, в веках, да, в веках, примерно, допустим. У меня уже вроде громкость достаточно приличное я могу ближе подвинуться тогда у меня два микрофона будет работать одновременно может быть вот значит допустим допустим есть какой-то какой-то вот ну допустим там 3 миллиона ну 4 миллиона пускай ячей век Крутится постоянно. да. Все остальные веки, допустим, еще миллион приходит, и миллион же в результате делений да, уходит. А остается, ну, допустим, было не, не 3,5, стало 3,600. То есть этот прирост очень маленький. Понимаете? Очень маленький прирост, поэтому я не думаю, что из-за этого гильдии могут стать тем более, что возможность для зарабатывания века, оно все меньше и меньше, ну, потому что закрываются многие проекты, остаются буквально, допустим, остается матрица, где век можно заработать, вот. ну, биржа, соответственно, остается. Что у нас еще, где у нас век можно заработать, уже, наверное, нигде 17 числа. Я так понимаю, больше. Вот, поэтому, ну, не думаю, что этот вопрос в ближайшее время станет будет актуальным. Вот. Я рассчитываю, что это будет все работать еще очень долго. А, да, векавто авто подсказали. Ну, Век авто там, там, скорее сейчас даже больше реинвестов внутренние вот эти вот вещи происходят то есть переходит из рук в руки вот э, по выплатам там пока еще ну сейчас э, естественно что начисление века идет когда закрывается но сейчас период такой когда и практически там не закрываются депозиты время то есть пять месяцев этих вот, потом опять пойдут закрываться ну да из век авто конечно приходит и из века авто наверное давление оказывают на биржу когда продают очень дешево Зум просит андрей организовать научиться считать только не сразу все частями например первая часть расчет блоков количество матриц уровень и так далее это а очень много информации не впитываем сразу это не вопрос, можем провести зум, конечно, не вопрос. Будут предложения по времени там, вот. Если в принципе, в принципе, я не знаю, у нас лидерские зумы каждый, ну каждый день проходят, вот. Не вопрос, можно провести, можно в принципе. Я не знаю, можно даже вот так вот. Нет, ну, наверное, удобнее, когда вы вопросы будете задавать голосом, конечно. Видео полно по матрицам. Вот. В какое время мне удобнее? Ну, если, если я дома, то мне без разницы. Главное, чтобы... Ну, я по московскому времени живу. Вот. Есть еще группа, где учат считать. У нас если интересно там в чате я скину ссылку там у нас человек есть который уже хорошо продвинулся он тоже он проводил изумы по этому по расчетам может тоже подключиться по подсказать вот так что Да, Александр, молодец. Он и считает, он, он немножко у него своя методика расчетов, она может быть более точная. Ну, на каком-то вот я даже смотрел, кое-что сам пробовал также подсчитывать. В принципе, он молодец, все освоил. Да, у нас очень много людей, которые научились считать. Слава Богу, мне теперь по всем гильдиям не приходится бегать и там-там расчеты делать. Вот. сейчас уже все свои есть это очень хорошо я очень я несказанно рад этому а как повлияет новый блокчейн ZS на 20 на золотое сечение Ну, если там будет какие то только изменения по допустим ну по веку по курсу века или то есть только таким образом может повлиять но я вам скажу что допустим если даже курс курс века например вырос мы откупали и при курсе и 6 и 8 и 12 чеки может медленнее немножко но соответственно равно все равно мы просто более меньшими силами откупали это сейчас больше партнеров появляется в матрице я вижу это да и про ну 14 было там наверное совсем короткое время там в течение там дня двух может от силы потом быстро курс изменился вот. но было такое при 14 покупали но я точно знаю что я очень много откупал когда курс мы поменял поменялся там курс был единицы я покупал на э, э, я покупал на значит э, в старом бинаре на бирже там по 0,7 и вкладывал и вкладывал примерно вот даже я помню в мае месяце по-моему когда мы начали серьезно двигать гильдию старт когда был застой какой-то временно. вот э, я тогда по-моему на половиной тысячи век по-моему тогда вложил это были очень серьезные тогда деньги вот. сейчас две с половиной тысячи э, то есть две с половиной тысячи век это немного совсем вот. и можно много купить. Ни в одной из гильдии не могу открыть x3 x э, открывается редко это намек на смену компа x2 редко открывается вы знаете у меня тоже очень долго открывается и комп у меня далеко не новый который я вот у меня лежит и из диск дополнительные я просто сейчас уже второй комп свой наверное отдам в ремонт чтобы он была замена на время потом уже с этим диском компом буду разбираться чтобы не попасть так что один день не работает вот да, это и компьютер тормозит, и очень большая нагрузка на сайт на входе, поэтому если вы не можете э, открыть, э, ну, x2 открывается редко, x3 открывается тоже, но садитесь ночью, когда вот, ну, по московскому времени ночь, и не за один раз, а как я, например, сижу полчаса, чтобы открылось туда-сюда, гоняю. Вот. Ну, все равно в результате открывается если особенно там много ячеек ну вот сейчас я сказал над этим будем работать если все получится если все получится то соответственно наверное ускорится почему так долго идет деление в старте потому что очень много ячеек там очень много ячеек гораздо больше чем в любой другой гильдии вот если например прикиньте что э, если э, значит там уже дошли до количества до деления там 6 тысяч ячеек до да? 6000 ячеек 6 миллионов ячеек то ну вот ближайшие э, у нас по количеству блоков это гильдия кубера там миллион двести ячеек. Естественно, что для обработки 6 миллионов ячеек потребуется гораздо больше времени, чем для обработки миллиона двести ячеек. В любом случае. да. Я не говорю, что там по затратам примерно такие же затраты при покупке ячеек. Это другой вопрос. Вот. Но я уже сказал, что сейчас ускорили уже. Вы увидели, что Фибоначчи поделилась очень быстро. Многие даже не заметили, как она проскочила, деление. Да? Наверное, благодаря вот этой работе, которая была проведена. Ну и дальше будем смотреть по входу. Если все будет сейчас вот подготовлено, то, может быть, на пару часов там закроем сайт и, соответственно, соответственно, ускорится процесс. Мы работаем над тем, если придет два раза больше новичков, будут откупать, то тогда... Вообще будем по 2-3 месяца ждать. Нет, не будем по 3 месяца ждать. Мы работаем над тем, над тем, чтобы обновить систему, продумаем варианты, как это сделать. Но это работа не одного дня. Это нужно серьезно залезть в программу. Это нужно переписать многие скрипты для того, чтобы их нужно проверить, протестировать, чтобы не обрушить систему. Вот. То есть, эта работа требует подготовки. А сил на то чтобы э, сил на то чтобы э, значит у программистов ну то есть подключить дополнительные силы программистов э, на то чтобы вот именно вот этим сейчас заняться их мало практически нет да то есть один человек наверное больше всего работает над этим которого на это и посадили сейчас только да вот. и все. Больше. И то он другой работой тоже параллельно занимается, потому что очень большая нагрузка на программистов наших. Ну, понятно, из-за блокчейна 2.0. То, что работаем над обновлением. Сколько из 6 миллионов выкуплено уже в старте? Ну, если вы видите по отчетам, э, уже э, пишет там 300 что ли, у нас там где-то сейчас по отчетам примерно. Ну, 5 400 может, да, э, до деления. Но дело в том, что это еще не то, что выкуплено, а это еще заходят те, вот, которые еще куплены до предыдущего деления. То есть сегодня я смотрел, что вроде как говорят, что уже за первое число, когда куплены, заходят. То есть это там было еще запас, ну, наверное, 1500 еще или ну может больше, чуть-чуть. И за сегодняшний день еще выкуплено примерно около 300 тысяч ячеек, ну, это то, что я последнее смотрел. А, вот и это еще они еще даже скорее всего не вошли в систему, то есть ну под миллион где-то уже выкуплено. А, так как именно старт делится чаще по долгу, то нельзя вход в него сделать отдельный, как в райда, чтобы не задерживать. Я уже ответил на этот вопрос этот вопрос будет прорабатываться но этот вопрос решаться не будет быстро потому что там много всего нужно сделать много переделать не получится так как есть Fibonacci, куда идут планы со всех гильдий может получиться есть есть такая такие идеи да но для того чтобы эти идеи реализовать нужно поработать ваше мнение по блокчейну 20 мое мнение это должна быть прекрасная штука искандер просто так не вкладывает свои деньги и свое здоровье в это да? он никогда не делает ничего просто так я думаю что это будет вещь которая встряхнет весь интернет вот мое мнение поэтому я абсолютно уверен в том что все будет прекрасно Матрица рассчитана на миллионы пользователей. Это за месяц наша ячейка с X2 уйдет на X5, может на X8. Ну, э, когда миллионы пройдут, да, согласен Андрей, тогда пока у нас еще далеко не миллионы. Я говорил, что откупает там каждый день, если там даже в гильдии Star, где вроде много откупается ячеек, но откупает ну, 400 человек в день. И то по разному, в разном количестве. Так все проекты э, гильдии перейдут на блокчейн 2.0 так все перейдет, все монеты наши перейдут на блокчейн 2.0, конечно другому никак э, многие партнеры про зеркало спрашивают в связи с теперешним входом через VPN это я не могу ответить это только Россия, я в Беларуси и у меня вообще проблем со входом нет никакого VPN я не использую вот. а как там ну это, это я за зеркало я не могу сказать все что делается все уже опубликовано в общем чате в новостях такой вопрос понятное дело что переводить каждую гильдию на отдельный сайт наклада неудобно можно ли просто сделать так чтобы та гильдия, которая делится отключалась для входа и покупки остальные оставить активными даже если ячейки не будут главное чтобы очереди были нет так нельзя, там система так устроена что иначе просто э, все процессы скорее всего будут проходить очень-очень долго, как покупка и все остальное, то есть э, если сайт э, если сайт подгружен дополнительной информацией то ускорить движение на сайте можно только когда отключаешь все остальное, ну потому что я вот прикидываю, да, но ну, я не знаю, насколько это точно, но мое мнение, что когда, например, просто одна ячейка должна перейти с одного места на другое, так вот, это не одна операция, вот ячейка перейти, даже, даже просто извлечь ячейку из матрицы, раз операция перевести ее куда-то два поставить на какое-то место найти дальше нужно считать номер этой ячейки по-любому индексировать ячейку да потом посмотреть где находится ячейка предыдущего номера куда это должна попасть и так далее и так далее да найти гильдию то есть каждое движение одной ячейки сопровождается несколькими операциями как я понимаю но ну, это везде так в программировании в системе программирования так всегда да и это много-много операций может быть. Плюс много попутных операций. Например, послать сигнал на бот о том, что ячейка куплена. Потом еще что-то, потом еще что-то. Блокчейн 2.0 это сайт или биржа, вообще не поняла, как все перейдет на блокчейн 2.0. Что такое блокчейн, я отвечу, хотя это не на нашей теме немножко. Ну ладно. Блокчейн это амбарная книга, в которую записываются все операции допустим, вы можете в амбарную книгу записывать операции ручкой на бумажном листе, да, а можете создать амбарную книгу на компьютере и запу записывать все операции э, технически, то есть ну, автоматически э, при помощи программирования, да. Конечно, это значительно быстрее, чем вы записываете одну операцию, значительно быстрее их читать, больше доступ будет, да? То есть блокчейн это просто система записи операций, цепочек. Ну, блокчейн, чейн операции. Чейн это цепочка. Вот. Значит, и это сборище цепочек. Поэтому просто вы начинаете переход. Это значит, что у вас операции, ну, у нас было, например, блокчейн на блокчейне эфириумом были, да? Форк эфириума был. Мы платили комиссию эфиру, за то, чтобы он проводил эти, ну, за то, что через его систему проходят операции. Вот. Так вот, сейчас мы переходим, у нас уже свой сейчас блокчейн, но он опять же на, только он на другом, на, ну, будем говорить так, форк другой монеты, это у нас трон вот а дальше будет свой блокчейн на своих монетах и тогда к нам уже будут подписываться и может быть делать форки нашего блокчейна не знаю я в этом слабо разбираюсь вот то есть переход это просто просто переход на другую систему учета и все не более того хороший цензор сидит убирающий вопросы, но это нормально у нас если наверное какие-то вопросы я и пока не видел таких <с> вопросы за, у андрея закончились ну у других наверное тоже закончились вот я думаю что я на большинство вопросов которые мог ответил ну и так постарался дать развернутые ответы на все остальное вот. если вопросов больше нет то мы будем завершать ну по NFT не знаю я Слабо разбираюсь в этом. Вот, знаете, друзья, я где, где разбираюсь, я пытаюсь разобраться, где мне интересно. Но если мне, например, NFT не интересно, я даже не смотрю туда, понимаете, это не мое. Вот. И я вам советую всем заниматься тем, что вы любите, делом, которое вы любите. Тогда вы будете и профессионалами там, вы быстро разберетесь и будете получать реально хороший от этого ну, и удовольствие, и доход. Когда Искандер выйдет на связь, в ближайшее время, скоро Новый год, выйдет обязательно, я думаю. Но вы знаете, он даже никому практически не отвечает, кроме там, может быть, пары человек в чатах даже, да? Потому что он просто очень загружен. Давайте не будем его теребить. Общество развивается сейчас и без его непосредственного участие, подталкивание. И это очень хорошо. Мы все-таки должны сами многое делать. А не делать, не ждать, пока придет наш добрый дядя Искандер. И за нас все сделает. Нас растолкает. Вот. Поэтому давайте сами все-таки проявим инициативу. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию века? Нормально оценивают. Те, кто случайные, они ушли в сторону. Те, кто преданы делу, они остались. Костяк есть. и Есть очень крепкий костяк тех, которые прошли огонь и воду и медные трубы, которые не предали в трудный момент, а наоборот способствовали развитию. Вот я вижу, ведь даже когда все были, у нас так не развивался наш значит, наша матрица, как сейчас, например, да, вот, инструментов действительно нам Искандер дал очень много, только просто нужно научиться их использовать и активно использовать, а главное поверить в то, что мы можем все. Не поверим, не сможем ничего делать. Если верим, мы в любом случае, как вот в чате очень хорошо скинули запись, человек говорит, что как ученые делают, они работают над проблемой и берут там допустим, считаю, что 10 попыток у них каких-то, да, первая провальная, вторая провальная, третья, и вот последние там 20% усилий, они делают все, 100% решений, вот, и то, точно так же будет и у нас, а, а случайные люди, ну, отселись, поверьте, вот очень скоро прибегут все, кто разбежался, кто потерял уже там, по другим этим проектам, да, вот, очень скоро они прибегут сюда, только какое они будут иметь лицо и как они будут смотреть вам в глаза, я не знаю. Знаете, я могу э, как бы то ни было, так, у меня, наверное, видео зависло. А, вот сейчас э, немножко затормозилось. Вот, как бы то ни было, я знаю, что я смогу всегда э, с любым говорить и смело смотреть ему в глаза. Мне не стыдно за то, что я делаю. И главное, что я люблю то, что я делаю. Вот это очень важно. Поэтому я вам советую тоже. Любите то, что вы делаете, и все будет очень хорошо. Спасибо вам за участие. Я останавливаю запись. До новых встреч. У меня не останавливается запись.